Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить про Bogus. Это очень полезный инструмент для разработки, для формирования тестовых данных, фейковых данных. Я думаю, видео будет полезным. Друзья, стесняюсь спросить. Наверняка вы часто делали какие-нибудь э, тестовые данные для проверки той или иной функциональности вашего кода. И наверняка, даже если вы... Э, очень быстро печатайте, у вас это занимало очень время, много, когда вы создавали классы, наполняли их данными, причем разными. В общем, на самом деле, мне кажется, это достаточно ну, трудоемкий труд, потому что он монотонный и э, сводится к тому, что это все нужно будет удалить, и никому это никогда в жизни не потребуется. Собственно говоря, я вам хочу предложить э, альтернативу вот этому подходу. Эта альтернатива называется... Богус, это сборка, которая умеет делать фейковые данные, умеет разным образом их генерировать. Ну и чтобы на примере показать, как это работает, давайте, давайте создадим какой-нибудь класс и наполним его, собственно говоря, данными. Итак, начнем мы, наверное, с класса, который называется, ну давайте я вот так вот назову его Order, и пусть... В общем, то, чтобы вам было понятно, что это такое. Итак, пару-тройку свойств накидаем. Первое, это будет, допустим, типа GUID. Это будет идентификатор. Дальше давайте сделаем там ä, number, да. Пусть будет Ой, <laughs> string и пусть будет number. Давайте еще сделаем свойство, которое будет говорить про дату создания. Date, time. Допустим, created at. Что нам еще нужно? Давайте сделаем property какой-нибудь э, description. Да? Ой, опять же, string и description. Допустим, я еще хочу свойство, которое называется... Ну, не знаю, что там еще в ордере. Давайте amount сделаем. Decimal и пусть будет amount. Ну, я думаю, пока достаточно. Так, сейчас наведем красоту. Я думаю, что мне будет достаточно сделать какой-нибудь фейк, допустим, order repository. Ну, чтобы потом, допустим, давайте сделаем вот так. Нет, вот здесь сделаем var order repository repository new. Ну, я не буду подключать Dependency container. Я просто сделал пока ну, по, по сапожному. И здесь скажу консоль write. Ну, пусть будет э, json serializer. Да, хочу serialize. Я хочу э, так order repository. Давай, get, допустим, orders. Ну, давайте не orders, потому что мы знаем, что order repository может вернуть только order, Ну в моем случае так, get all и вот так вот скажем, var orders равен get all и в общем-то вот этот вот orders нужно сюда опустить, то есть что я хочу сделать, я хочу, чтобы у меня order repository тот самый фейковый вернул какие-то данные и я в общем буду их отображать, здесь я буду i enumerable ордер, ордер, и сейчас мне нужно сделать его имплементацию, ну то есть реализацию. Для начала что нужно сделать? Для начала мне нужно сделать давайте я сделаю конструктор я сделаю в этом здесь сделаю какой-нибудь private допустим readonly i enumerable ордер давайте вот так вот orders здесь я скажу что у меня orders мне нужно наполнить и вот здесь пока мы остановимся а вот здесь я напишу return нет я напишу return um, orders ну, в общем все просто так вот, для того, чтобы мне вот эти ордеры. Давайте вот так и пока уберу. А для того, чтобы мне вот эти ордеры вот сформировать, мне нужно установить новую сборку, которая, я как сказал, называется BOGOS. На самом деле, как вы понимаете, установить сборку ничего не стоит по времени. А вот плюс она дает на самом деле. Ой, я не написал, Вот BOGOS. А, плюс она дает достаточно большие надо обратить внимание на то что есть достаточно большое количество расширения для этой сборки и в общем пользуется достаточно большое количество людей ну судя по количеству загрузок ну и в общем вас тоже призываю к использованию этой сборки Итак, первое что нужно сделать это создать э, ну давайте по порядку для начала я должен создать фейкер вот даже, наверное, так order faker, который будет у нас заниматься как раз вот этой вот генерацией. New faker. Он имеет, ой, он имеет generic тип возможность указать. Я его указываю. И, в общем-то, вот этот как раз orders будет order. Нет, не так. Order фейкер. Generate. Ну, давайте поставим 5 и давайте запустим наше приложение и посмотрим до да, консоли в рай давайте сделаем консоли консоли readline ну, чтобы она не закрывалась ну и как вы видите вот у нас сгенерировалась дата правда читать ее не очень удобно давайте придумаем другой вариант хранения вернее отображения данных Давайте будем сохранять в какой-нибудь файл, а потом этот файл отображать в редакторе, который может подсвечивать синтаксис. var.json равен, само собой, serialize. Эту строчку уберем. Напишем файл в write all text. Пусть записывает по адресу d. Temp у меня есть. И пусть пишет data.json нет, еще одну слэш не поставил давайте напишем вот так хотя, в принципе, не разу. для Linux есть разница, а для Windows, в принципе, нет, поэтому так вот оставим, ну и если сейчас, нажму выполнить приложение Ctrl F5 видимо, а, вот она она уже сработала теперь откроем диск D так, чтобы не мешался, вот он темп, а вот он этот файл, а вот наши данные. Ну и как вы видите, пока никакого толку от этого богуса нету, все как бы ну, не, очень, не очень красиво. Ну и это поможет мне сделать следующее. Смотрите, я... Давайте я напишу некоторое количество кода, а потом его вам прокомментирую. Ну и, в общем-то, смотрите, я накидал некоторое количество свойств, э, вернее, задал нек некоторое количество правил для того, как формировать свойства. Итак, первое, что для идентификатора у нас подставляется всегда новый quid. Для, для amount есть специальный раздел у фейкера, который называется finance, и там есть amount, причем можете здесь посмотреть и указывать минимальное, максимальное, сколько количество запятых. Также есть специально для дат раздел работы с датами, называется Date. И здесь, соответственно, давайте покажу вот таким вот образом. Можно указать даты из прошлого, из будущего, скоро пришедшие, с смещением В общем, тоже на самом деле куча вариантов существует, помимо того, что можно указывать еще и параметры в каждом из методов. Также есть такое понятие, как э, генератор, да, то есть у меня номер для ордера это число, собственно говоря, ну как число, это такой фейковый э, э, номер, да, какой-то специализированный, который по этому формату работает, и я вам сейчас покажу, как он работает. Ну и, в общем, description может задаваться текстом, это lorem тот самый, где можно указать количество, то есть указать параграф, давайте тоже покажу как. Параграф или буква, или о, ну да, буква или целое предложение. Ну, в общем, на самом деле вариантов много, причем у каждого из них есть, опять же, настройка: минимум предложений 3, там, 5, 7, можно указать. Ну, по умолчанию, 3, пусть остается 3. Итак, давайте посмотрим, что это теперь сгенерирует нам. Сгенерировалось. И здесь мне нужно снова открыть этот файл. Да, и сделать вот такую штуку. Ну, смотрите, теперь все смотрится намного красивее, как вы понимаете. У нас есть идентификаторы у нас есть тот самый номер сгенерированный по образу и подобию. Давайте я сделаю таким образом. Вот, то есть вот это вот отображает только букву, вот это цифры. Ну и, в общем-то, так оно получилось. Буквы в начале, буквы в каждого из... Ну и смотрите, amount достаточно тоже симпатично сгенерированный текст. Что еще хочу добавить. Вот эти штуки можно писать на разных языках, но, к сожалению, не на русском. Я не нашел. Возможно, вы найдете. Ну и, в общем, что? Это как бы самый простой способ использования. Может быть, наверное, мало, мало малоэффективный, потому что обычно очень редко бывает, когда сущности с чем-то связаны. Ну и нагенерировать простые сущности проще. Даже можно и без бокуса. А я хочу показать вам еще другой вариант, когда... У нас есть связанные сущности, и вот генерацию для них мы сейчас и рассмотрим. Для начала давайте... Где мой solution? Давайте для начала создадим эту самую сущность. Пусть эта сущность называется public class person. Ну, пусть будет person. Вот. И здесь тоже накидаем парочку свойств. Ну, например, good будет id например давайте давайте кон давайте напишем first name. ну конечно же string для начала напишем а потом first name а потом еще делаем last name. ну думаю достаточно так но ну, хотя не давайте это же какой-нибудь там проб создадим допустим стринг какой-нибудь позишн, ну в смысле должность грубо говоря давайте еще сюда добавим что-нибудь такое ну Давайте сделаем таким образом связь, что у нас у персона может быть много э, заказов. И тогда нужно добавить следующее. Во-первых, здесь нужно заставить GUID. Это будет ORDER ID. А, нет, стоп. У персона много заказов. Да, это не так. Я сделал не так. Я хотел сделать вот так. По PROPERTY. I COLLECTION. Ну, я на манер ENTITY FRAMEWORK order, и соответственно это будет orders и я тоже добавлю virtual хотя в принципе это не нужно и раз у меня есть у персона много ордеров, нужно чтобы еще order об этом знал, для этого я сделаю вот тот самый guid это будет person id и в общем-то здесь мне стало сделать ICLE. ой, мне нужно здесь сделать person и тип соответственно person ну и в общем, когда вы начнете генерировать, когда вы попытаетесь сгенерировать эти данные, выяснится то, что сгенерированные они как бы не до конца, то есть ссылок у вас не будет. Это, конечно, печально, но, собственно говоря, при помощи этого бокуса можно эту проблему решить. Давайте персон вынесем в отдельный класс, ой, в отдельный файл, вот, чтобы можно было на него переключаться. И теперь давайте сгенерируем правильный код для этого самого персона. Ну, как вы можете понять, использовать вот этот вот подход, который я использовал ранее, на самом деле не получится, потому что у меня теперь здесь появился персон и person ID. Теоретически, конечно, я могу его сгенерировать. Так, у нас зависимые персоны. Давайте тогда я покажу просто как, а вы поймете, почему не работает. person Фейкер. Вот таким вот образом. Здесь мне нужно также создать правила для этих каждых из. Надо было их поменьше сделать. FirstName. Это у нас будет генериться из... Ой, неправильно. Person.FirstName. Есть у нас также и last name. Ну, понятно, для тестов можно использовать и английский, и, собственно говоря, фамилии и имена и вообще английский язык. Поэтому я особо как бы не комплексую по этому поводу. Ну, а вы, если хотите, можете поискать и, и русский. For. Так, x. Ä, ID у нас будет тоже. With. И еще, ой, и еще rule for э, position. Ну, давайте использовать тоже какой-нибудь генератор. М -м, допустим, лорем. И пусть будет, ну, не знаю, давайте Word вот так вот. Ну, в общем, смотрите, Person я могу здесь тоже сгенерировать. И, собственно говоря, в какой-то момент это даже может и заработать. Я сделаю вот так. Я здесь могу использовать Person, фейкер, Generate. Ну и количество персонов здесь, собственно говоря, будет один. Но мне нужно, чтобы у персона были те самые ордеры. И, соответственно, мне нужно здесь подсказать вот таким вот образом. Я также могу здесь за... использовать, так сказать, где вот этот вот order. фейкер Вот таким вот образом я сделаю. Но суть к тому, что, смотрите, у меня или ордер-фейкер появляется первый. И я могу сгенерировать и тогда у меня персон не будет заполнен либо наоборот то есть тут такая рекурсивная зависимость и в общем-то это и есть проблема и вот собственно говоря для того чтобы эту проблему решить давайте это все вот так вот закомментируем а теперь давайте использовать вот этот самый фейкер немножко по-другому для начала я сделаю правит персон make person ну пусть будет все-таки правильно написано и здесь я фейкера дам как инстанс того самого фейкера. Здесь мне нужно написать var person равно new person, то есть я создаю обычный инстанс и я его и возвращаю. Ну это пока так для начала. Вот теперь, как вы видите, мне нужно вот это вот все проделать, собственно говоря, вот с этим персоном. И я это сделаю очень просто. Person.id равен. Фейкер как раз вот этот вот. А, ну зачем фейкер? Мне же нужен здесь GUID, new. Grid. Дальше. Person. Мне здесь нужен. Давайте использовать вот такую штуку шалайзер так называемый. Дальше. Мне здесь нужно что? Last name. Здесь мне уже поможет фейкер. Person. Last name. Дальше. First name. Опять фейкер. Person. Э, что там? First name. Дальше у нас э, position. Ну, опять пусть будет фейкер. Э, пусть будет лорем. Пусть будет... Э, Ой, нет, неправильно сказал, Лорим. Нет, давайте... Да пусть будет Лорим, неважно на самом деле. Здесь будет Word. Не знаю, достаточно. Ну и, в общем, здесь мне нужно сделать следующее. Мне нужно сказать, что я хочу. Вот для этого персона мне нужно указать orders. И orders у меня... Давайте пока ставим так. Здесь сделаем персон. Orders. Равен. Но ну пусть будет Orders. Но для этого, перед тем, как мне получить, мне нужно сделать следующее. Для начала я должен сказать, сколько ордеров я хочу, чтобы было у персона. скаунт Равен. Я тоже воспользуюсь фейкером, который может random мне дать ну допустим int и пусть это будет от 2 запятая до 5 ну, например и теперь я хочу следующее я хочу чтобы мне var orders нет не так orders мне нужно сгенерировать эту пачку собственно говоря ордеров и здесь мне собственно говоря тоже поможет фейкер у него есть специальная штука, которая называется make. Сюда я должен указать тот самый count. А также использовать лямду. Ну, давайте вот так. Ой. Э, вот так. И здесь сказать... Э, э, я также назову метод make order. Нет, order. И сюда я хочу указать Person, то есть э, К которому будет привязано И Фейкер, который будет дальше Внутри Да, который будет дальше внутри Уже управлять этим. Сделать это все лист И Это будет Так, я где-то не поставил А, ну да, конечно Теперь мне нужно сформировать вот этот самый Private э, order make order соответственно нет я что-то неправильно написал make order здесь я должен написать person и фейкер и теперь у меня э, так что-то тут э, person вот то есть формирование на самом деле персона уже завершено, а для Order ну, я проделаю то же самое. Ну и вот как вы понимаете, вот это вот уже работает немножечко по-другому. Теперь осталось только эти методы вызвать. Вот эта конструкция у нас, к сожалению, не сработала. А для того, чтобы сгенерировать пачку вот этих самых ордеров, я сделаю следующий var orders. Будет у меня enumerable range. Тут я хочу указать сколько. Ну, допустим, от 0 до ну, 5, как в прошлый раз. А дальше я сделаю следующее. Select. И здесь я хочу выбрать конкретный range здесь мне нужен make тот самый э, который у нас person и сюда я должен указать фейкер который будет с другим другим инстансом давайте этот давайте вот так сделаем enter в var new faker ну и соответственно это все сделать to list И orders мне ну давайте даже наверное на нет orders равен orders а ну да ту листа не нужно я уже так сделал в общем вот эта картина теперь работает немножечко по-другому так она вернее не работает а и номеру мер был и был персон а стоп я что запросил make персона а мне нужно orders ага ну, суть в том, что я хотел э, ордеры, да, а мне давайте теперь этот репозиторий будет возвращать персон, потому что у каждого персона есть ордеры, и, в общем-то, давайте поправим эту конструкцию. персон, соответственно, это будет у нас персон. Ну, ладно, пусть так называется. Так, и теперь, когда я запущу это все, Ох, я получил Exception. Ах, ну да, скорее всего, я понимаю, о чем речь идет. Скорее всего, рекурсия. На самом деле, вот этот JSON-текст, JSON-сериалайзер от Microsoft, он не до конца умеет хорошо работать с рекурсивными зависимостями в json -ах. Поэтому мы сейчас поставим другой, который называется NewtonSoft. Он более известный чем встроенная безборка. На самом деле сказали разработчики, что и этот JSON-сериалайзер от Microsoft а тоже сможет делать то же самое, но это будет версии .NET 5. И в них в Milestone написано, что текущая версия 3.1 это не изменится. Итак, здесь нужно JSON convert serialize object и у нас это будет orders. Давайте проверим, был ли я прав. Нет, не был прав, потому что. А, ну да, я его создать, создал, я не указал параметры. Мне нужно JSON, serializer, settings. Вот они. А, ну конечно же, new. И здесь мне нужно задать параметры, чтобы у меня loop, reference, raven, ignore. И еще раз запустим приложение. Ой, что-то не то нажал. Ctrl-F5. Да, теперь это все сработало, давайте откроем, где он, вот он, ctrl k -D. ну и как вы понимаете, теперь у нас есть персоны, вот его идентификатор, и у него есть ордеры, и этот персон ID прокинут, ну то есть, в общем, правильно сгенерированные данные, они как бы обо многом говорят. А теперь это валидно и для тестов, или и для юнит-тестов, и, собственно говоря, и для бенчмаркинга. В общем, это нормальные, серьезные, красиво подготовленные данные. Ну и, наверное, на этом все. Я показал все, что хотел. Если у вас есть что сказать, написать, поделиться, если вдруг чем, то пишите, звоните, переводите и т.д. И, как ТП. На этом всего доброго и пока, до новых встреч.